Фабрика интерьерной ковки предлагает оптовым покупателям дополнить свой ассортимент продукции, которая послужит отличным вариантом в качестве подарков на 23 февраля. В нашем ассортименте оригинальные презенты для мужчин, печи ракеты и мангалы, ковные дровницы, винные подставки и каминные аксессуары. Мангалы и ракетные печи – разборные варианты, удобные при транспортировке. Дровницы садовые – габаритные для хранения большого объема дров и интерьерные для установки рядом с камином внутри дома. Подставки для хранения винных бутылок, настольные, напольные и подвесные на стену. Стойки для хранения каминных принадлежностей с декоративным орнаментом. Оформить заказ вы сможете на нашем сайте фабрикаковки.ру, пройдя регистрацию или авторизацию. Будем рады сотрудничеству!